С момента, когда вы их открываете, до момента, когда вы их закрываете, ваши глаза постоянно приспосабливаются к изменяющемуся освещению в помещении и на улице. Это может влиять на качество зрения и комфорт в течение дня. Представляем OCOVU Oasis with Transitions — первые в мире контактные линзы с технологией интеллектуальной адаптации к свету, Сочетание непревзойденного комфорта Акувью Оазис и способности управлять светом, незаметно приспосабливаясь к различным условиям освещения. Триллионы светочувствительных молекул встроены в материал линзы. При воздействии УФ или высокочастотного излучения молекулы изменяют форму, что приводит к затемнению линзы. В зависимости от интенсивности освещения линза приобретает более светлые или более темные оттенки. Когда воздействие УФ или высокочастотного излучения прекращается, большинство светочувствительных молекул возвращаются в исходное состояние, но часть из них остаются активными и продолжают фильтровать свет. Таким образом, оковью Oasis With Transitions работают всегда, фильтруя от 15% света в прозрачном состоянии до 70% в затемненном. Они уменьшают стрессовое воздействие яркого света, уменьшают блики, вспышки и ореолы, активно фильтруют синий свет, делают изображение более ярким и контрастным. Acovue Oasis West Transitions — это 10 лет научных разработок, чтобы помочь обеспечить новый уровень зрительного комфорта. Попробуйте уже сегодня!